Это итальянешек Попробовать нам дали сы сыра там, на рыночке. Вот, продавец. Такой очень вежливый. На всех языках, включая русский, может общаться. Ну, там пару фраз, но тем не менее. В общем, сыр хендмейд отличается вообще. И кардинально отличается от всего, что продается в магазинах. То есть, в первую очередь, если вы сыроед, то вам, ну, в смысле, любите есть сыры, то надо съездить в Гауду и на рынок попасть и э, отведать, попробовать разные сорта и, конечно же, что-то приобрести. А мы, глянь, не берем Гауду. Гауда поражает своей изящностью, старинной аутентичностью. В центре Гауды обнаружился в таком спрятанном месте. Вы не подумайте, не плантация с марихуаной, а райский уголок. Посмотрите. Как здесь очень великолепно все устроено, скульптурки, скамеечки, понятно, сейчас моросит и не очень это все выглядит, Ну, представляете, в солнечный день здесь можно, наверное, даже предложение сделать. Один из львов, охраняющих Гауду, точнее герб Гауды. Это вот такой щит, на котором красно-белый, посередине здесь серебряная полоса, но ну, по идее белая должна быть, и три шестиконечных звезды, и сверху корона. Вот. Ну и вот один из львов таких, украшающих данную скульптурку. И здесь кто-то уже что-то отмечал. Посмотрите, бокала оставил. И вот здесь какие-то латинские цифры. К сожалению, у них я не ориентируюсь. Приятное место. Как известно, в Голландии любят современное искусство. Оно представлено во всех формах. И здесь, вот в этом райском уголке, также нашлось место для современного искусства. И вопрос для знатоков современного искусства. Что это такое? Работа называется «Волна» чем-то напоминает гусли у кого какие ассоциации пожалуйста оставляйте в комментариях А, кстати, вот заметьте, здесь находится ограждение вдоль канала. Первый раз я наблюдаю такое в голландских городках. И вот такая ирония. Я не знаю, к чему это приурочено. Данная голова на, э, как это, на постаменте таком маленьком выемке из дома. В общем. Привлекает туристов к кафе музея. Это музей Гауды. современное изображение э, герба гауды В местном саду гауды можно встретить даже землянику которую вообще никто не собирает и она здесь как декорация потому что все увлечены сырами и это вот за этой решеткой но там можно гулять ну и как вы обратили внимание на гербе гауды у нас шестиконечная звезда Извиняюсь, я не такой полиглот и не такой задрот в истории Гауды, но мои мысли до, до, доходят до того, что, скорее всего, Гауда связана каким-то образом с еврейским поселением. Здесь у нас памятник, который посвящен евреям, депортированным за годы войны. Мне кажется, я очень люблю Гау, это очень классный город.